Привет, аудитория. Ну что, пора бы разбавить валидольные бои на канале легким футбольчиком. Тем более, закончились зимние каникулы Лиги Чемпионов. И в этот вторник стартуют первые матчи плей-офф. И один из таких матчей я хочу разобрать. Ну, как разобрать? Высказать свои мысли. Может быть, сделать ставочку. Посмотрим. Так, это у нас ПСЖ против Реал Мадрида. Ну, Реал Мадрид, все знают, это именитая команда. Она всегда входила в топы. Это самая титулованная команда Лиги Чемпионов. Ну, а ПСЖ, конечно, таким похвастаться не может. Все-таки, ну, не особо было раньше известно, вплоть до того момента, пока они купили арабские шейхи, и начали бухивать туда нереальные бабки покупать игроков, но после этого она вошла в топ. Ну, хочу заметить, что вот за все владение арабскими шейхами ПСЖ, да, она выигрывала свой чемпионат, но ни разу не была победителем Лиги Чемпионов. Я думаю, арабские шейхи очень сильно хотят, чтобы она все-таки стала победителем. Кстати, как раз в этом вот сезоне есть неплохие шансы на это. Вот. Ну, что можно сказать по этой команде? Это серьезная атакующая линия, она мощная атакующая линия у этой команды. Неймар, Мбапе, Месси. Ну, правда, Неймар вроде не будет играть, но, тем не менее, все равно серьезная и без Неймара она. Вот. По Реал Мадриду ну, да, неплохая... Ну, в принципе, это хорошая команда. Показывает хороший футбол в этом сезоне. Да, не будет Бензимы вроде в этом матче... Бензима не будет в этом матче играть. Но это, конечно, ключевой игрок. А, Атакующая линия. Хоть он и ветеран, но показывает он отличный футбол. Вот. Обе команды, в принципе, свои крайние матчи а, в чемпионате не особо вылаживались. А, то есть хватает у них сил на этот матч, чтобы его отыграть в полной мере от начала до конца я думаю, ПСЖ копила силы все-таки на атаку на прессинг ну, что можно сказать ну, конечно, копила силы на прессинг, потому что, блин, они дома играют им надо выигрывать вот. ну Реал Мадрид, возможно, будет подсушивать матч, потому что все-таки это первая игра, игра без бензимы я думаю, они больше рассчитывают на домашнюю встречу ну, исходя из этого, я, конечно, не хочу ставить на какой-то результат по этому матчу, то есть кто-то победит или проиграет или ничья. Я думаю поставить на то, что ПСЖ будет больше бить в створ ворот, и на это есть предпосылки. Вот, поэтому моя ставка это коэффициент 2,15 на то, что ПСЖ выиграет по ударам в створ. Что вы думаете по поводу этого матча? Пишите в комментариях, ну а оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал, конечно же, ставьте лайки, дизлайки. Все, давайте, до следующего прогноза.